А первое, ей приходится признать, что злодей здесь не он, хотя внешне это так выглядит, ведет он себя, может быть, это отвратным образом, а уличить в себе вот эту тень, найти в себе злодейку, маньячку, которая хотела ему навязчиво продать эту авторучку, которую он не хочет покупать. То есть увидеть себя дистрибьютором, навязчивым, злостным, который пришел в чужой мир, Мир этого мужчины существовал до ее появления в нем и будет существовать после ее исчезновения. Мальчик выживет, с ним будет все хорошо. Увидеть в себе вот эту устойчивую фанатичку, которая пытается продвигать цели, которые у нее никто не хочет купить. И увидеть, что больно она делает сама себе вот этим. Потому что большое, огромное эго раздутое психологическое, эзотерическое, духовное, как хотите его называйте, оно тешится тем, что ее конфетки, ее ценности круче его. И поэтому, когда люди сражались раньше, войны были за религию, христиане против мусульман, мои идеалы лучше, нет, мои идеалы лучше. То есть и когда она увидит в себе, что ей больно делает собственный фанатизм, то шаг номер один, по крайней мере, она может остановиться. И перестать вот как это вот лезть на этот кактус. Это первый шаг. Да, потому что признать очень больно и токсично признать, что ну, глупая девочка это я, а не он дурак. Понимаете, в чем дело? И вот эго не сразу, оно сопротивляется. Оно сначала еще уговаривает себя, находит кучу алиби, чтобы этого не видеть. Потому что нам не хочется воспринимать себя глупыми, беспомощными, неудачниками. Вся цивилизация человека про успех, успешный, высокий интеллект, большой позитив. И столкнуться к лицу к вот этим разочарованиям в себе обычно так больно, что легче разочароваться в ком-то. И чтобы токсичность эту разделить, она вот бросает на него. И чтобы разойтись, если мы говорим уже про отношения, в которых все-таки идет к расходу, смотрите, что происходит еще. Девушки да и мужчины, если вы уже решили уйти, то заметьте то, что для психики, чтобы уйти в белом пальто, иногда хочется очернить партнера. Обратная сторона, хочется негативными красками его обкидать, то есть вот этими, облить его ложкой дегся и целым ведром. Потому что так уходить легче, от плохого уходить целесообразно. Тогда я ухожу умная, хорошее, от плохого. И вот, вот эта отклейка должна произойти от того, что мы перестаем накручивать себя на нарочитый позитив и начинаем видеть вещи такими, какими они есть. Его мир с его ценностями разделяем, то есть говорит, расклеить надо. Сузависимость это то, что нуждается в расклеивании. Когда мы вот это будем рассоединять, пошагово потом, ага, отщелкивая вот эти штуки, нас будет освобождаться. И будет такое вот прекрасное чувство свободы появляться. Если мы неправильно это делаем, у нас возникает чувство апокалипсиса, потому что все амбиции, надежды, счастье привязаны к этому человеку. И там такая огромная спайка, что кажется, если он куда-то уйдет, весь мир рухнет, я умру. Вот. А если я заберу себе вот 50% ответственности за то, что я же переживаю хорошо, я туда шла своими ногами, своими руками делала, И я смогу это воссоздать заново, после апокалипсиса случится новый мир, мы новый, наш мы новый мир построим, То есть это способность, И поэтому каждая последующая связь не так болезненна, потому что у женщины накапливается опыт, что она выживет. И после этого тоже будет солнце.